Даст вам полную и исчерпывающую информацию о вашем смартфоне. Во-первых, мы с вами видим ЦПУ, да, центральный процессор, как он работает, в том числе и температурный режим. Если есть на то датчик в вашем смартфоне. Далее батареечка, пожалуйста, и температура батареечки разряжается. Потом сеть и ее скорость. Сколько у нас свободный АЗУ и заняты и также внутренние хранилища. Далее, если мы здесь нажмем, что же у нас с вами за смартфон, какая операционная система. Переходим во вкладку «Дальше» и здесь видим характеристики. Во-первых, какой у нас процессор, сколько ядер, частота минимальная и максимальная. Потом, какой регулятор, дальше поставщик, потом какой у нас так, видеопроцессор. Частота видеопроцессора и поддержка. Далее у нас с вами есть дисплей, его разрешение, плотность пикселей, размер экрана, частота кадров, какая на данном этапе или на данный момент сейчас стоит. Потом память оперативная и сколько занято. Хранилище, сколько свободно, сколько занято. Bluetooth, пожалуйста, нажали. И вот он, мы его видим. Потом, поддержка Bluetooth есть, есть, да, поддержка LTE есть, есть сопряженное устройство, можем увидеть и так далее, и тому подобное. Прочее, USB-хост, что есть, датчик отпечатка, есть, инфракрасный датчик, нет, поддержка NFC, есть, GPS, да. И устройство ввода, показать, вот такое вот устройство ввода. Окей, поехали дальше. Какая система у нас? И все, пожалуйста, о системе. Вообще все, что можно знать о ней. Здесь много чего, причем здесь есть также и что можно скопировать. Идем дальше, и здесь уже батарейка. Разряжается батареечка, какая температура и какое состояние батареи. Ну и, естественно, ее емкость. Прям емкость, какая сейчас. Далее у нас есть сеть, Wi-Fi. Пожалуйста, какие, какой Wi-Fi? IP 6, поддержка Директ у нас есть. Потом мобильный, две сим-карты. И он показывает, что есть e-SIM, и поддерживается. Дальше, какие операторы, и так далее, и тому подобное. Поехали. Все приложения, которые здесь есть на смартфоне, они также здесь видны. Здесь показаны, какие требуются для обновление, нажали управлять и вы попадаете в само приложение удобно, очень сделано если на три точки нажали открыть, показать в маркете удалить или скачать файл АПК данного приложения и куда его сохранить, этим файлом вы потом можете поделиться, достаточно удобная вообще штука, потом камера, показано, какие камеры и сколько, это первое приложение, которое Правильно показывает мои камеры. Во-первых, основная камера 108 мегапикселей. Потом, какая архитектура, фокусное расстояние. Это круто, слушайте. Широкоугольный объектив показывает мегапикселей 12. Апертура, фокусное расстояние. Телеобъектив тоже показывает и передний, передняя камера сколько мегапикселей. Это единственное первое, так скажем, приложение, которое показало точно, какие у меня... Вообще камеры со всеми их правильными настройками. Посмотрите, это же прелесть просто. Я даже другие пользовал, но такого не было. Даже родное приложение для Samsung, которое показывает все, показывала всегда камеры неправильно. Теперь температура. Датчики температуры, если они у вас есть в телефоне или предусмотрены, они обязательно будут. Но у меня их нет. Да? Потом акселерометр, он показывает работу. Дальше гироскоп показывает работу, магнитное поле показывает, есть или нет, дальше давление, пожалуйста, оказывается, есть тоже, детектор шага тоже у нас с вами есть, игровой э, вектор вращения тоже работает, вектор или не шагумер есть, поехали освещенность, приближение, гравитация, линейное ускорение, ориентация и так далее и тому подобное. И все вот они здесь обозначены. Тоже круто, представьте. Короче, на данный момент это единственное приложение, которое точно все показало, ну по крайней мере о моем смартфоне. Так что вам его предлагаю и скачать вы его сможете, дорогие друзья, в описании видео. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung. Просто, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик.